Вам будут доступны отправка и формирование отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат. Налоговая, бухгалтерская и кадровая отчетность формируются автоматически. Налоговый календарь не позволит вам пропустить сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. Система предупредит вас заранее по электронной почте и СМС. Включите обмен данными с вашим банком. Сервис будет регулярно подтягивать информацию по поступлениям и списаниям, разносить их по статьям доходов и расходов и формировать все необходимые проводки. Информация по поступлениям и списаниям будет автоматически разноситься по всем регистрам бухгалтерского и налогового учета. Вы сможете настроить интеграцию с банком, онлайн-кассой и сервисами для бизнеса. Также вы сможете создать интеграцию со своим интернет-магазином через открытое API «Мое дело». Первичная документация Формируйте всю первичную документацию с помощью «Мое дело». Счета, акты, накладные, счета фактуры, УПД, авансовые отчеты – Работайте со счетами, актами и накладными, не отвлекаясь от рабочего процесса через удобное мобильное приложение «Мое дело». Обменивайтесь первичной документацией с контрагентами с помощью электронного документа оборота в личном кабинете сервиса. Теперь все закрывающие документы всегда у вас под рукой. Кадровый учет. Введите полный кадровый учет в «Мое дело». Вы один раз указываете данные сотрудника, а сервис формирует все необходимые документы и выплаты по кадровому учету. База 3000 плюс документов с функцией автозаполнения упростит работу с нетиповыми бланками и договорами.